Всем привет! Ты с вами на связи Олег Факеев. Сегодня у меня один из э, сложных забегов. Почему он сложный? Ну, потому что попасть на него можно только раз в неделю. Соответственно, и этот день непростой. Это пятница. Пятница после рабочего дня. В пятницу после рабочего дня бегать совершенно не хочется. Хочется забуриться в какой-нибудь бар или сесть в кафе на улице и смотреть за дефилирующими мимо тебя, горожанами и горожанками. Но я принял решение не смотреть сегодня на горожанах, а продолжить традицию забегов по новым местам. Следующая сложность в том, что сбегаем мы на ВДНХ. Народ сюда приходит отдыхать, кататься на роликах на велосипедах. И... Точка сбора находится достаточно далеко, как мне сказали, примерно полчаса идти. Я уже мало опаздываю, но думаю, что меня дождутся, потому что там должны меня ждать мои старые знакомые тренеры. И, возможно, сегодня у меня будет опять индивидуальная тренировка. Ну, мы посмотрим. Итак, сейчас моя задача пройти до 27 павильона, где-то это за ракетой туда дальше, по прямой. Я думаю, что желтый мини не даст не заблудиться. Вот, иду, иду на пробежку, а здесь у девушек фотосессия, какие-нибудь подружки-невестки. Невеста, и с каждым таким сюжетом Настроение бегать все меньше и меньше. Хочется присесть, отдохнуть, чайку взять, смотреть по сторонам. Но я борюсь с этими внутренними соблазнами. Ищем желтый мини. Соотношение желающих бегать и отдыхать примерно один к нескольким тысячам. Ну, один надо стало быть я. Я иду бегать. А вот несколько тысяч отдыхающих здесь. Фотографирующихся, расслабляющихся, наслаждающихся окончанием рабочей недели. Ну, типа того я бросаю им всем вызов. Ну вот впереди вдалеке видно ракету. Это один из ориентиров. Мне нужно дойти до ракеты и еще за нее пройти. А, наверное, чуть-чуть осталось, думаю, минут 5-10. Уже опаздываю, но надеюсь, что меня тренеры дождутся, поскольку я анонсировал свой приход на эту точку пробежки. Но будет просто обидно столько силы потратить на то, чтобы добраться в такую тему таракань и остаться без пробежки. Наш космический корабль все ближе и ближе. Под ним фонтанчик, и издалека кажется, что это клубы дыма из ракеты идут. Но расстояния тут не немаленькие. В общем, хорошая разминку у меня с этой прогулкой получится. Ждем-ждем, когда на горизонте появится желтые мини. Вот вижу 20-й павильон, а мне до 27-го. Если учесть, на каком расстоянии расположен павильон друг от друга, то мне, блин, еще топать и топать. Главное, чтобы тренера меня дождались, не разбежались. Следующий ориентир был памятник. Вот нас Мичурин Иван Владимирович, значит, где рядом. Наверное, надо просто пройти за памятник, и там мы увидим. Мне кажется, я уже близок к цели. По крайней мере, про 27-й павильон здесь никто ничего не знает. Но когда я спросил, они видели ли вы мини, велосипедисты мне ответили, видели. Сейчас я вижу ярко-оранжевую футболочку. Это... Соня, наш тренер. Значит, я двигаюсь в правильном направлении. И мой павильон, про который никто не знает. Еще выглядит как сталинский бункер. Блин, я чуть все не пропустил. В общем, я круто опоздал, девчонки уже побежали. Но вы забрались, я должен сказать. Если бы не памятник Мичуриного, я бы, наверное, вас вообще не нашел. Никто не знает, где это и как. Опа, ну все, мы побежали. Тут еще такая история приключилась, пока я переодевался, потерялся фотоаппарат. Мы пять минут его искали. Я думал, что это будет просто трагедия. Пришел снимать забег, а камеры нету. Но Соня, Соня сколько ты нашла его? За две секунды? Да, да. женскую тыцей сразу сказала, где его надо искать. Там завалился где-то. Так что снимаем пробежку по ВДНХ. Какая дорожка? Полоса препятствий. Полоса препятствий. Надеюсь, это кратковременно, да? Или мы что здесь решили подремонтировать? Ой, как хорошо, красиво. Ну что можно сказать? Бежать здесь хорошо и приятно. И красиво. Вот только место старта далековато. С другой стороны, там у входа бежать негде, нет таких мест. Даже здесь такой парк, да? Да, так-то. Все еще устраивать. Ну что, еще раз подчеркну, что бежать здесь хорошо и приятно. В отличие от закольников, в которых на скамеечках сидят влюбленные, целующиеся и гуляющие пары, здесь велосипедисты, собачники пешехода. пешеходы. Велосипедисты и велосипедистки. Вот мы добежали до какой-то границы. А сколько мы бежим уже? Так. По времени. Так. Главное, чтобы у нас были силы вернуться. Ну и бежим мы здесь по дорожкам кирпичным. Достаточно ровные они. А в сокольниках было приятно бежать по лесу. Какая-то города какая дорога, дорога не грунтовая. Короче, mm -hmm. лесные дорожки, тропинки. Mm -hmm. Здесь не лесные, здесь. Справа от нас мчается городской транспорт Некоторые ручат И... Города отделяет их От здорового образа жизни Здесь тишина, покой, вертворенность Впереди прям какой-то стадиончик мы не на него бежим? Не, мы налево. Налево? Ага, а, хорошо. А то вы сейчас нам дали задание 4 круга на время. И все, я потому умер, наверное. Бело, даже здесь тущий стадион что-то подкладывает галон хороший ой я. меня чуть не сбили короче вот, велосипедистов здесь до да хренища по-другому сказал Но рядом дамы надо как-то вот там вообще дорогу перекрыл нам чего поперек стал непонятно Да это кафешка там, что ли. Вечером после работы за отрицательно действует на мотивацию пробежки. Хочешь остановиться и свернуть на шашлык. Ой. Мы не заблудимся? Соль. Ну, пока нет. Пока нет? А, мы не заблудимся, пока не узнаем, что вовремя мы не вернулись в точку старта. Да, да, просто нет, пока мы вернем правильно, но мы перебежим туда раньше, чем надо, поэтому я а, пытаюсь. Все правильно, да. да. Халять не будем, нужно в бегать. Значит, какие из нас марафонцы получится. Соня выводит мой... Мозг в это самый ступор говорит, что мы бегали, а я детей с площадкой не помню. выбежали ну, дорожкой левее. Наверное, левее, да. Интересно. Ну вообще, можно, наверное, прийти погулять на такую площадку. Только не близко она расположена от домов. А там вообще лес, просто реально. Вот там кайфово должно быть. Может даже грибы есть. Еще одна собачка. В общем, собак здесь больше, чем бегунов. Ну, наравне с велосипедистами. Но все-таки велосипедисты на первом месте, потому что дистанции большие. На втором месте собаки, на третьем мы... А, потихонечку подходит к завершению. Наша пробежка, вероятно, последняя миля. около того, если нам не дадут бонус за хороший бег дадут, дадут бонусы, хороший бег вау, круто мы побежим еще один победный круг mm -hmm. Соня на вид девушка хрупкая, мягкая а спуску не дает что на пробежке, что в разминке уморит любого мужчину крепкого физически Местность. Вот по этой дорожке приятно бежать. Мягко, правда так кривовато, но зато да, все натурально. Право лес, слева озеро. Бонусный круг. В общем, мора такая, чем быстрее ты бегаешь, тем больше тебе дают километров, чтобы ты вложился в заданное время. То есть время остается постоянным, скорость растет, соответственно растут километры. Все по закону физики, все по-честному. Шлагбаум какой-то непонятный, дорога. А вот роллер еще здесь. Роллер это типа ушибал бегунов. То есть если он, он не на велике он, вот, он, вроде горючку. как бы на ногах. Но если он с тобой столкнется, он тебя собьет. А вот бегуны есть. А ты знакомые павильоны. Бежим в горку, чтобы я меньше болтал. Вот у нас ограничение скорости, больше 20 километров, нам бежать нельзя Сейчас. Мы вроде и не бежим. Нас страховать не будут. ускорение. Первый, первый, первый раз я пробежал первый. Обманом, хитростью и мужской силой. Спасибо всем за пробежку.